Ну вот, видите, вот, мне кажется, все-таки есть какая-то тактика у этого кейса. Почему-то они вот... Ну, вы как бы сами все видите, да? Вы сами все видите, сами все понимаете. Ну... Но... <свы> Друзья, три кейса просто перелетают. Ну, я не... <свы> просто без комментариев. Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик и сегодня на моем аккаунте 2500 золотых монет И сегодня мы будем открывать новый замерзший кейс Да, будем мы пытаться выбить тычки, так вот так у нас тут все разлетелось Ну и конечно же я бы хотел на свой аккаунт калашик Ну и вообще можно так-то все выбить за такое-то количество монет Но ладно, давайте приступим, сразу же закупаем три кейса Будем действовать по какой-то схеме, не знаю. Так, давай, полетел. Первый кейс. И мне выпадает. Угу. Ну, слушайте. Неплохой скин, Неплохой, я даже его установлю. Можем будет потом протестить. Так, следующий кейсик полетел. Второй. А, а, а. Понял. Понял, понял. И, ой. XM выпал вторым кейсом, но между двумя фиолетовыми, это прям жестко. Ладно, идем в следующий кейс. Так, опа, ой, тут такой снеговичок, миленький, снежинки. Ну, киллтек, КСГ, ну, неплохо. Давайте на коллаж потыкаем, чтобы он точно выпал. О, а вот тут какой-то Дед Мороз. Ну, слушайте, вот этот скин, мне кажется, над ним меньше всего старались, на самом деле. Но Дед Мороз прикольный. Дед Мороз прикольный, но мне кажется чего-то не хватает в этом скине. Так, следующий и угу. снова XM могу разглядеть. Там тоже кто-то есть, но ой-ой-ой между двумя тычками. Ладно и открываем, открываем и мне выпадает снова XM. Блин, меня уже это начинает напрягать. Так, замерзший кейс, давай. ой ой ой ой ой он меня троллит, серьезно. Три кейса, давай, замерзший, я в тебя верю. Опа, вот, что-то новенькое. Ну, слушайте, я не могу понять, что это, мне кажется, это какой-то человек в шапке-ушанке. Но ну, если так продолжать, вот этот арт, то, мне кажется, да. Чем-то это похож Ну ладно. Так, открыть еще кейс, давай. Полетел. И ну да, конечно. Кто бы сомневался, 2 Ой-ой-ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. А 94 Айс. Первая у нас фиолетовая. Ну там что-нибудь тогда ему ну, давай калашик или тычки, я как бы все понимаю, да. Ну. Тычки. Она не долетать. Ну давай. Вот смотри. Вот. Сейчас долети. Вот просто долети и, ну он реально троллит, он не долетает. Давай долети, ну тут, тут коллаж перелетел, ну как ты так, ну вот вот зачем, ну давай потыкаю на тебя, ну что ты, ну куда? Ты? Там СВ... Блин, Св тоже прикольно, на самом деле, но мне выпадает xm Ладно, так, а ну иди сюда. Давай еще один. Не. Киллтек прям меня сегодня любит. Я так понимаю, да? Так, ладно. Замерзший кейс. Я думаю, уже можно сделать так на самом деле. Потому что их слишком много. И забрать АН-94. Ладно, я понял. А, ну что, тычки. Я думаю, пришел момент дропнуться. Поэтому давайте замерзший кейс. Дропай. Нет. Так 9. А мне все еще не впадал, я так понимаю, вот этот Кольт? XM. Я понял. Давай, ну замерзший кейс. Ну давай что-нибудь новое. Тычки! Так, а ну-ка давай. Не, я как бы понимаю, три фиолетовых, Ну там. А, ладно. Друзья, третий АН94 uh, Айс на нашем аккаунте, но.. Ничего страшного, тычки сейчас придут. Опа, опа, опа. Это уже что-то новенькое. Это уже отлично. Это знаете, чем пахнет? Осталось тычки. Ну и коллаж, Ну и СВ. Ну и правильно. Нафиг они. Угу. Замерзший кейс. И отсюда мне выпадает, ну почти и СВ, и там еще тычки были. килтек, Так, снова повторочки, блин. Ну куда ты пролетел? А, ну ладно, ладно, ладно. К сожалению, еще четыре кейса. А, к сожалению, ну не, не докатываются они, не докатываются. Давай, давай. Ну что это? Я не понимаю. Они просто не докатываются. Ну вот они. Они снова там были. Сейчас перелетели, ну и калаш не долетел Конечно же, конечно же Калаш тоже не долетел а, замерзший кейс, давай Тоже в крафт что-нибудь закинем Это все сюда Оставим только, ну, давай калашик Ладно Ладно Ладно 4 am 94 Ice Мне кажется, у этого кейса есть Ну, какой-то Такой недокрут вот так скажем. Ну, между двумя фиолетовыми, это понятно. Но самое обидно было, что между двумя тычками. Вот это прям очень обидно. Ну, Калашек, калашик. Сюда лут, друзья, сюда лут просто. Все, калашик э, у меня есть на аккаунте. Я полностью рад, я полностью доволен. Замерзший кейс, спасибо, но давай тычки. Let's go. Ну вот, видите, вот. Мне кажется, все-таки есть какая-то тактика у этого кейса. Почему-то они вот... Ну, вы как бы сами все видите, да? Вы сами все видите, сами все понимаете. Ну, Но... друзья, три кейса просто перелетают. Ну, я не... Просто без комментариев. Давайте засунем некоторые повторки в крафт. Все отлично. И заберем мы СВ. Ну, сюда луп. Давайте, открываем. И. пау. И давайте. Вот просто фастом открываем. Все фастом будем открывать. Мы будем действовать вот максимально быстро. Максимально быстро просто сегодня. Так. Давай еще. Ладно. Ладно. А вот это? Нет. Ну ладно. Ну тычки, ну куда? Ну куда вы? Вам, вы должны выпасть мне, понимаете? Вы должны мне выпасть. Замерзший кейс. Хопа. Нет. Ладно. Тычки! Сюда лут. Просто вот, ну, посмотрите на них. Ну, ой. Ой. Ну все, счастливый просто обладатель ножа, друзья. Просто счастливый обладатель ножа. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.